там патроны по 250 что ли за штуку лампочки тоже нет, лампочки по в районе нет, подожди, сколько? короче, я уже забыл, сколько лампочки стоили на все про все вот это вот ушло 1009 если учитывать, что стоимость стола по идее, была бы где-то больше 100 тысяч а то и больше Девять потратить не так уж и жалко. А, значит, для проводов у меня вот такие вот были. Я уже даже использовал ее когда-то давно для проводов. И ручки для задвижек. И задвижек будет четыре, еще две ручки есть у меня. А их есть у меня. Тоже бесплатно. Со шкафа старые. А, значит, сюда еще нужно будет добавить стоимость краски. Но красить еще слишком рано Потому что стол пока выглядит вот так Распил Я еще даже не шлифовал края Просто съездил в магазин и все Как-то так